Международный аэропорт Алматы, пострадавший от нападений экстремистов, уже в ближайшее время снова откроется. Об этом сегодня сообщило его руководство. Завтра вновь начнутся валютные торги на фондовой бирже. Банки будут проводить обменные операции. А интернет уже заработал. Впрочем, военные пока из Алматы не уходят. Комендантский час действует, а операции по розыску экстремистов продолжаются. Из города, который медленно, но все же приходит в себя и с позиции миротворцев, обеспечивающих его безопасность. Репортажи Георгия Подгорного и Евгения Давыдова. Присутствие военных в городе ощущается все меньше. Они покинули центральную часть, правда, периметр вокруг Акимата до сих пор оцеплен полицейскими. Близко к нему не подпускают, но даже и отсюда понятно, что здание сожжено фактически полностью. В Алмате на протяжении всего дня работает интернет. В сети появились ролики штурма здания полиции боевиками. На кадрах видно, что отряды нападавших были хорошо вооружены и действовали организованно. В Алмате уже задержаны более 1200 человек. Полицейские нашли тайник с краденным оружием. не магазин. И мы оттуда, там много людей были, и мы тоже там оттуда два оружия взяли и вышли. Сильнейший удар по предпринимателям Алматы. На этот торговый центр напали мародеры. Причем дважды разграбили банкоматы, разбиты все павильоны. Понятно, что покупатели здесь могут принять не скоро. Татьяне фактически придется начинать свой бизнес заново. За одну ночь ее магазин разгромили, а товар уничтожили. Витрина разбита, все вокруг разбросано. Девушка торговала обувью и одеждой. Все, что не успели испортить боевики, унесли мародеры. Все, нету ничего. Все вытащили. Ну, одежду вывезли, получается. Сейчас силовики ищут те, кто громил город. Задержан 27-летний житель Павлодарской области. Его подозревают в угоне военного Камаза и мародерстве. Я сел, пересел Камаз и видео. Полиция работает в усиленном режиме и едва успевает обрабатывать все запросы. На горячую линию сейчас поступают сотни звонков в сутки от жителей Алматы. В дни массовых беспорядков в местной лапшичной помогали сотрудникам спецслужб, спасателям и военным. И бесплатно раздавали еду. 5, отдаем, в каждом наборе суп, лапша и хлеб. Здесь понимают, что алматинская трагедия – общая беда. И нужна любая помощь. Порядка 6 тысяч порций мы отдали за три дня. Сейчас кормят только силовиков, которые сейчас на ногах передвигаются, и, и некогда, ну, как бы у них нет возможности поесть, и не готовят. В алма запустили несколько десятков маршрутов общественного транспорта. Все больше открывается магазинов, аптек, кафе и ресторанов. Но режим контртеррористической операции сохраняется. С 8 вечера до 7 утра действует комендантский час. На въездах и выездах установлены блокпосты, где тщательно досматривают каждый автомобиль. Георгий Подгорный, Азат Атагонов, Вести, Алмата, Казахстан. Вот так работает спецназ из Таджикистана. Эти бойцы раньше неоднократно принимали участие в антитеррористических учениях ОДКБ. Сейчас отвечают за безопасность на территории алматинской ТЭС. Теплоэлектроцентраль номер один, старейшая в республике. Обеспечивает теплом и горячим водоснабжением жилой сектор и многие предприятия Алматы. Очень прекрасно. Дружелюбный народ, гостеприимный. Даже нам вчера, если так взять, сделали за свой счет. Ужин, это нам приготовил наш таджиский плов. Алматы возвращается к повседневной жизни, и на их лицах все больше улыбок. Жизнь продолжается. У меня сегодня 4:35 утра, родился внук. Мотострелки из Армении тоже стали своими на алматинском хлебокомбинате. Хлебом угощают? Ну, конечно, не только хлебом. Всем люди даже ребята говорят: если хорошо будет, родных тоже позовем. Когда магазины закрылись, люди приходили за хлебом прямо на производство, от тортов и пирожных пришлось отказаться. Пекли только самое необходимое, многих пекарей распустили по домам. В дни погромов алматинский хлебокомбинат работал в штатном режиме, но многим сотрудникам было трудно попасть на свои рабочие места. Теперь с появлением миротворцев на проходной снова толкучка утром и вечером после работы. В Алматы снова работает сотовая связь и интернет. Во многом благодаря им. Офис крупнейшего в стране оператора связи под охраной отдел Бригады ВДВ из Кубинки. Задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований. Также групп мародеров. Мы были подготовлены к данному роду мероприятиям. Просто выполняем свои обязанности. С утра вторника жизнь в городе значительно оживилась. На улицах много транспорта и пешеходов. Президент Казахстана уверен, никаких новых атак не будет. Острая фаза контртеррористической операции пройдена.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 Смена обороны Республики Казахстан, разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. Миротворческие силы справились со своими основными задачами всего за неделю. Но выводить контингент будут постепенно для сохранения стабильности в регионе. Сначала части из Армении, Киргизии и Таджикистана, затем из Беларуси. Последними улетят миротворцы из России. Спасибо, Россия. Спасибо большое, что действительно нас не бросили и то, что мы были защищены. Очередные вывозные рейсы Минобороны. Больше 200 россиян сегодня вернулись домой. Как сказали мои коллеги, которые там вместе работали, самой четкой в мире считается швейцарские часы. Да? Так вот, швейцарские часы отдыхают по сравнению с четкостью работы наших российских военных. Совместная работа военного ведомства и дипломатов позволила вывести около двух тысяч человек. Евгений Давыдов, Ярослав Борисов, Андрей Стифоров, Вячеслав Олинов и Алексей Мащиков. Вести Алматы, Казахстан.